Здравствуйте, дорогие зрители! Еще одно видео из наших объектов мы хотим вам показать. Это трехкомнатная квартира, 85 метров квадратных. И здесь мы реализовали систему вентиляции при точной вытяжной вентиляции воздуха с рекуперацией тепла. А также здесь была выполнена закладка коммуникаций, то есть проводов и дренажных систем под будущие кондиционеры. И сейчас мы покажем, как система вентиляции смотрится в готовом ремонте. Итак, мы хотим показать данную систему в таком более динамичном видео и мы просто пройдемся по каждой зоне, на которой мы хотим акцентировать внимание. Итак, сейчас мы в гостиной. И здесь у нас есть приточная и вытяжная зона. Обычно у нас приток и вытяжка делятся на условно чистую зону, куда мы подаем чистый воздух приточно-вытяжной системы, И вытяжная зона это зоны технических помещений. В основном это наши санузлы, кладовая и зона кухни. Итак. Гостиная – это гостиная кухня, классика, и в данном случае мы видим, что вот в этой зоне, в зоне отдыха, где есть телевизор и будет мягкое место для сидения, здесь мы видим, что у окна у нас есть приток воздуха, вот приточный диффузор, он здесь метр десять. Также в этой зоне будет кондиционер, это настенная система, обычный кондиционер по сути подобран был, и вот он расположен должен быть на этой стенке, вот примерно вот так. Под него сейчас сделана на будущее закладка, то есть чтобы потом не переделать ремонт. Вот некоторые люди забывают о том, что нужно сделать кондиционирование и уже думают об этом, когда уже есть готовый ремонт. Но тогда нельзя, невозможно это все заложить внутри конструкции, потому что это потом влияет на ваш ремонт, нужно потом все переделать. Потому что мы сначала провели эти коммуникации и в будущем здесь будет кондиционер. В дальнейшем мы переходим к вытяжной зоне. И здесь мы хотим показать, что вот тут будет кухня. И, соответственно, конечно, мы заложили воздуховод под э, вытяжную систему, кухонную вытяжку. Э, воздуховод 150 диаметра. И дальше здесь у нас есть еще, кроме этого вытяжного э, канала, у нас еще есть сам вытяжной диффузор. Он также метр десять. То есть комната она в балансе работает. И у нас воздух перетекает от чистой зоны вот условно говоря грязные зоне здесь нужно обратить внимание на особенность того что здесь было сделано э -э квартира небольшая 85 метров но это э -э все равно было достаточно сложно потому что у нас э было особое место под вытяжную и приточную решетку то есть заборную решетку снаружи и выбросную именно для отработанного воздуха вот мы сейчас перейдем в зону лоджии И вот здесь за стенкой у нас выбросная решетка, а здесь заборная решетка. И это все находится именно на вот этом уровне. Нам нужно было от вент-установки, которая у нас стоит в другом помещении, мы к ней еще вернемся, протянуть воздуховоды и выйти именно в это место. И все это спрятать в потолке и в конструкциях. Появилась идея, нам ее подсказала дизайнер, и в дальнейшем мы проложили наши воздуховоды забора и выброса воздуха через вот эту, по сути, вот колонну, которая здесь образовалась. Вот здесь идут два воздуховода, выброс и забор воздуха. Они опускаются с потолка и проходят вот на этот уровень, и в дальнейшем здесь они прячутся вот в этой такой вот ступеньке, по сути, вот место для сидения получилось. Это все спрятано как раз в гипсокартонной конструкции. Таким образом, мы смогли сделать и забор, и выброс воздуха. И это ну, понравилось застройщику, потому что это было их условие, чтобы решетки были расположены именно в этом месте. Итак, двигаемся дальше. Мы переходим именно в нашу техническую зону, и именно в то место, где мы спрятали нашу вентиляционную установку, где, мы, где, по сути, нам дали возможность это сделать. Итак, это наша прачечная. Здесь мы видим, что вент-установка расположилась вот в этом уголке. Это э, установка – это германский производитель очень высокого уровня и класса. Э, энергосберегающая установка. Она имеет высокоэффективный рекуператор. Рекуператор имеет свойство не только высокой, э, высокого КПД, то есть передачи э, тепла, но еще это энтальпийный рекуператор, который позволяет э, большую часть влаги, которая накапливается в помещениях, особенно это важно, э, этот момент в зимнюю пору. В данном случае вентустановка, она позволяет перенести тепло из э, заборного, а точнее вытяжного воздуха и передать тепло в приточный воздух, но кроме этого она еще передает определенное количество влаги, это практически больше 60-70 процентов обратно именно в притяжной воздуховод таким образом мы сохраняем баланс по влаге в помещении и наш воздух он не пересушен, а имеет достаточно хорошие показатели именно и по влажности и по температуре итак, здесь мы видим саму конструкцию вентустановка имеет вот такие габариты она у нас на специальной раме рама имеет вибропоры, которые гасят шумы которые могут передаваться через конструкции в дальнейшем мы видим Видим, что, ну, Мы поставили на раму, потому что мы не хотели, чтобы через стенку передавалась какая-то вибрация или шум. Потому что винт можно повесить просто на стенку, там специальная пластина сзади. Вот, но в данном случае мы сделали это на специальной раме. Итак, мы видим именно вот эти вот два воздуховода. Это заборный воздуховод и выбросной воздуховод. Понятно, что шумоглушители, 4 шумоглушителя на каждый воздуховод. Но вот именно вот эти воздуховоды, почему мы на них обращаем внимание, здесь не только вот такие вот оранжевые штучки. Это в данном случае приводы Белима. Они работают с нашей заслонкой воздуха, которая двигается, двигается за счет поворота именно этих сервоприводов. И они поворачиваются именно тогда, когда винт установка входит в работу, они открывают проток воздуха. И когда винт установка выходит в паузу, вот чтобы воздух не сквозил через наши системы просто так, она перекрывает э, проход воздуха. Здесь мы видим, что у нас есть приток воздуха и есть у нас э, вытяжка воздуха из э, технических зон, о которых мы говорили. То есть вот так же они поднимаются все в потолок и в дальнейшем уже расходятся в подшивной зоне, то есть в фальш-потолке как раз все это закрывает гипсокатонной конструкции. Так вот выглядит данная система в прачечной. Мы видим, что здесь есть бойлер, есть машинка и здесь мы видим, что есть вытяжной диффузор, который как раз делает вытяжку в этой зоне. Вот такой вот он небольшой, здесь буквально 40 см. Все это идет под расчет и уже идет монтаж. И прячется это все в гипсокартонной конструкции. Итак, дорогие зрители, это то, что мы хотели показать здесь на объекте. Если у вас возникли вопросы, пишите их в комментариях, мы будем рады на них ответить. Также ставьте лайки, если вы хотите увидеть дальнейшие хорошие выпуски. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить их. И хорошего вам дня, до новых встреч!